Несчитанное количество врагов ждет боя. Их отряды уходят за линию горизонта, а броня сияет на полуденном солнце. Ваш дракон рвется в бой, и никто не сможет его остановить. Дракарис. Всем доброго времени суток, дорогие друзья. Меня зовут Максим, это канал МаксИФЕК. Добро пожаловать в Crusader Kings э, с модом на Игру Престолов. Вы смотрите третью серию Завоевания Эйгона. И что мы тут видим дракон помогает нам выиграть этот бой и у нас сто процентов военный счет в войне короля эйгона за железные острова что ж мы предлагаем мир выдвигаем требования и все все война окончена и теперь все вот эти вот земли кстати говоря принадлежат нам что что Лорды Расколотой Клешни долго сопротивлялись чужеродному господству. Если я пошлю мою сестру Весеннюю с требованием принести присягу, у них не будет другого выбора, кроме как преклонить колено перед драконами. Ого! Они подчинятся. Королевство Коготь станет де юре вассалом государства всем королевству Стерос. Давайте попробуем. И что, к нам теперь присоединилась еще одна? И у нас превышение вассального лимита. Вот, знаете, было бы неплохо. Дому Тали нужно передать полномочия править э, Риверан и всеми речными землями. Давайте так и сделаем. Хотя у нас, смотрите-ка, здесь леди Миниса стала правительницей Риверана, а сир Бринден Талли, тот человек, который по канону должен был стать правителем речных земель, он почему-то находится сейчас с ней в матрилинейной помолвке. При том, что они оба Талли из одной династии. Как так получилось? То есть они женили... Euh, они женили дядю на племяннике? Почему? Они же не Таргариен, у, у них не примето так. Давайте, короче, мы пожалуем титулы и земли. Так, мы пока что не можем ему ничего пожаловать. Давайте создадим короля тризубец и подумаем, кому бы нам его отдать. Жаль, что у Таргариенов нет никаких... Э, нет возможности, например, даровать женщинам титулы. Тогда бы мы, естественно, так и сделали. И жаль, что у нас до сих пор нет детей. Тогда бы кто-нибудь из наших детей бы получил это. Ну ладно, если Леди Миниса владеет э, Ревераном, то тогда пускай она и становится э, Верховной Леди трезубца все. Да. У нас сразу же исчез вассальный лимит. Хотя можно было бы, знаете, как сделать? Передать эм, трезубец Фреям. Ну ладно. ладно. Фрей в принципе, по канону, они не такой хороший дом, как, например, Талли. Но это все-таки зависит от, еще от точки зрения самого автора. Так, король... еще одно королевство завоевано. Кто признает истинного правителя Семи королевств следующий? Так. Давайте подчиним себе долину. Она должна подчиниться. Ваша светлость. Мейстер, которого отправили из цитадели, прибыл в город Драконий Камень. Его зовут Роберт. Будем надеяться, что он будет верным и мудрым. Вот этот нормальный мейстер. Вот, классный. Вот, 16 образованность, отлично. Он сдался. Он... Даже не стал пытаться сопротивляться. Он просто сдался перед драконами. Он поступил очень мудро. Все. Он принес клятву верности. Так, и война быстренько закончилась. Следующая наша цель, это, естественно, будет э, север. Так, все. Ударить по северу первых людей. Ударим по северу. Объявляем, объявляем войну Торхену Старку. Так, они, конечно, выполнят свои обязательства. И садим нашу армию на корабли. Как бы подступиться здесь к Винтерфеллу? Он находится в самом центре севера. Можно, например, высадиться вот здесь. В... что? Ваша Светлость. Есть мнение, что одному из ваших вассалов стоит избегать взаимодействия с враждебными нам фракциями. И для этого мы можем принять соответствующие меры. Так, а ты... Лорд Аллен Четырингбрук. Ты у нас к какой фракции относишься-то? Вот ты где. Сепаратисты. Ну давайте отплатим ему визитом на своем драконе. Припугнем его немножко, он скорее всего согласится. Верхом на драконе, по имени Балерион, вы летите, чтобы нанести персонажу Лорд Аллен внезапный визит. По прибытии вы приземляетесь на самую высокую башню города Читерингов Ручей. Ваш дракон издает громкий рев. Несмотря на очевидный смысл, лорд Аллен принял вас неохотно, так и не сказав, что прекратит свои интриги. То есть я ты даже его не напугала? Ты чего такой бесстрашный, дружище? Ты откуда такой бесстрашный взялся? В следующий раз я прилечу вместе с пламенем и кровью. Он остается в фракции. Мы не смогли его припугнуть своим драконом. Он, оказывается, не такой уж и малодушный. Ну, храбрец, ну, храбрец. Кстати говоря, я здесь кое-что очень важное видел. О, судьба улыбается мне. Моя жена весенняя беременна. Отлично, превосходно. У нас будет наследник где находится сам Тор Торхен Старк. Он командует войсками вот здесь, кремниевым пальцем. Если мы здесь высадимся и вступим с ним в битву, то тогда у нас будет больше шансов на то, что мы его возьмем в плен и сразу же победим. Так, и здесь у нас начинается битва с королем Торхином. Преклони колено! Ведь ты же король, преклонивший колено по канону. Дракарис... Так, так, так. Так, Ворон при прибыл из Цитадели. Мы должны быть готовы. Земля, зима близко. Зима близко. Зима близко. А мы близки к зиме, потому что мы пытаемся завоевать Север. И мы его завоюем, естественно. Так. Король Торкин сумел сбежать с этой битвы. Он теперь он находится в Винтерфеле. Что ж, мы его догоним. Мы его догоним. Так грузимся на корабли, плывем вот сюда. Что у нас здесь? Восток Ледового залива. На самом севере побывал король Эйгон. Высаживаемся в темнолесье, в отчине гловеров. Да, здесь гловеры у нас живут и обитают. Да, гловеры. Так, и отправляемся в Винтерфелл. Тем временем мы уже почти дошли до Винтерфелла. И сейчас мы... Дракон Винтерфелле. Отправляем его на осаду. Можете себе это представить. Дракарис. Хотя вроде бы в последнем сезоне у нас драконы были в Винтерфелле. Так. Да, ваша светлость мы будем искать в подземелье. Дейси мы можем освободить. Зачем? Ну ладно, освободим его, пускай выходит из тюрьмы. Так, ваша светлость в Интерфейл попал в плен, но король Торхен Старк бежал. Тогда взять семью под домашний арест. А где он сам-то? Где он сам? Командует войсками Уайтфорд. Ну что ж. Мы сначала осадим в полностью, все здесь возьмем. А потом пойдем... Искать тебя И заставить себя Преклонять колено Мой брат Бастарт, верховный лорд Орис Попытался арестовать персонажа Лорд Стефан Сван Красный Дозор Но не смог задержать его Лорд Стефан поднял свои знамена в восстании Государство умоется кровью Да, это правда Так, Мы можем отправить своего дракона на осаду Дракарис Смотрите, здесь какая большая битва. Железный лорд Иллифер, Трезубец. Кто? Железный лорд Иллифер. Почему? Откуда? Верховный лорд Харан Черный. Железный лорд. Кого называли железным лордом? Откуда это взялось? Не понимаю. Так, так, так, кто у нас здесь? Принц Брандон пришел для того, чтобы... <с ahorita> для того, чтобы нам противостоять здесь. Ну что ж. Дракарис. Так. Милорд, вражеская армия пытается окружить наш замок. Что делать? В смысле пытается окружить наш замок? Где? Где? Как? Север дошел до сюда. с И армия короля Торхена тоже дошла до сюда. Этот замок неприступен. Нам здесь будет безопаснее. Этот замок, ну, он реально неприступен. Но мы не можем поднять войска с дрифтмарка. Блин, все-таки выгоднее иметь... Выгоднее иметь столицу в вот здесь, в Королевской Гавани, чем вот на Драконьем Камне. Потому что очень неудобно оборонять этот Драконий Камень. Вот постоянно на него кто-то нападает, а, на... а наши войска где-то далеко. Поэтому в следующий раз... Что? Используя тайно переданную веревку, командующий Квелн пытается сбежать из темницы. Однако страж вовремя замечает и, и хватает его. Давай-ка вернем тебя под домашний арест, потом все равно скоро тебя выпустим. Надеюсь. Так, здесь нужно осадить. Всего-то 3% нам не хватает. Ух ты, у нас появился наследник. После смерти правителя к власти придет Тейган Таргариен. Так, а мы можем, его как... мы можем ему имя-то дать? Видимо, нет. А, можем переименовать персонажа. Давайте сделаем так, чтобы Тейген получил новое имя. Вообще, по канону, первым, первым сыном Эйгена был Эйнис. Есть ли здесь такое имя вообще? Эйтон, Лейнер, Рогар, Эйген. Вот, Эйнис. Назовем этого сына Эйнис. Пускай будет по канону. Он, кстати, он привлекательный и сумасшедший. Хоум. Тогда пускай он будет дипломатом, сразу же с самого детства начинаем воспитывать его а, в дипломата. Просто Эйнис вроде как, ну, был больше склонен там к дипломатии, был поэтом и все такое. Так, все, война окончена, можно выдвигать требования. И давай, король Торхен Старк, преклоняй свое колено. Что? Колонизировать скейн? Это где? Что такое скейн? Ого. Не, мне пока не нужно это. Так. Наверное, уже можно распустить это. Нет, пока что нельзя распускать. Подождать еще один день, и тогда можно будет распускать. Новое королевство. Завоевание завершено. Я взял тысячу мечей побежденных врагов и выколол большой престол из них с помощью огня Балериона Черного Ужаса. Это могучий трон, который мои последователи уже называют Железный Трон. Но где он должен быть помещен? В Великом Городе Староместе? на Драконьем Камне или дра для трона Короля Драконов нужна новая столица? Хм, mm -hmm. хороший вопрос. Мы можем разместить его в Староместе. мы можем разместить его в драконьем камне, но, конечно, я хочу, чтобы наша столица была по канону, ну, потому что так, так лучше для всех, по канону наша столица должна быть в заливе Черноводный, на месте Королевской Гавани. Я построю новую твердыню для королей. Вот это да, вот это да! Так, сейчас, сейчас, сейчас. Мы распустим вот эту армию. Мне пока что рано ее распускать, ладно. Ваш подвиг по завоеванию земли семь королев с железный трон означает, что родословная дома Таргариан теперь высоко ценится побежденными народами вашего нового владения. Дом Таргариан теперь является, теперь считается традиционным великим домом региона. Родословная Таргариена. Семь королевств, железный трон. Родословная получает традиционное династическое требование на титул семь королевств, железный трон. И на владение королевская гавань. Ну-ка давайте-ка посмотрим на это. Пока что ничего не изменилось. Но сейчас должно измениться. Ладно, видимо из-за того, что у нас уже есть родословная Таргариена... Нету, нету смысла добавлять еще одну родословную. Хотя я бы был не против. Ваша светлость. Сканклав Цитадели выбрал нового великого мейстера. Главу ордена мейстеров и служителей Железного Трона. Это хорошо, это хорошо. У нас появился великий мейстер. Великий есть мейстеры, обычно они более образованные обычных мейстеров. Так, война... Между великими домами железный трон утихло. По крайней, мере, по крайней мере пока. По крайней мере пока. Что ж, сейчас мы распустим здесь армию, чтобы они у нас... Блин, все равно еще не можем распустить. Что ж, посмотрите на это великолепие. Железный трон. Вот Скоро, скоро Орис Бартон закончит там свою войну и присоединится к нам обратно. Вот так вот. Семь королевств были спаяны драконьим пламенем в одно. Война закончилась. Желаете ли вы вновь назначить старых членов совета на свои места? Я создам новый совет. Так, ой, сколько у нас здесь... Сколько у нас здесь вариантов? Просто жесть. Сейчас мы все это будем. Сейчас мы все это будем делать. Так, мы можем здесь распустить наши. Ладно, короче, распускаем. Пускай вернутся, сколько вернутся. Здесь тоже распустим войска. Далее. Нам предстоит еще решить много чего. Давайте отпустим всех, кто у нас здесь есть. В, в тюрьме. Просто отпустим без всякого выкупа. Хотя, можно бы получить выкуп. Это принесет нам 164 золотых. Пускай выкупают. Так, дальше. Ой, зря закрыл. Заберите э, семью из укрытия. Отлично. Мы можем основать королевскую гвардию. Король нуждается в личных телохранителях. А что может быть более священным, чем Семь таких защитников Поклявшихся защищать меня Давайте Увы, один из рыцарей Королевской гвардии не умер Ну, в смысле, он еще даже не назначался сюда Давайте Приведите ко мне самых лучших И доблестных рыцарей королевства Кто же станет Первым рыцарем королевской гвардии Либо Сир Гриффит Гуд Либо Сир Грегор Гуд либо принц Ларион Ланнистер. Сер Гриффит Гуд больше подходит, потому что... Потому что у него 105 личные боевые навыки. Но знаете, вообще, лорд-командующий Королевской гвардии, по моему мнению, должен в первую очередь обладать высоким навыком военным. Поэтому а Гр Грегор Гуд имеет больше. Потому что а, лорда командующего Королевской Гвардии можно использовать, как можно использовать, например, как мастер над оружием, как маршал или как полководца. Поэтому давайте назначим его. Отлично. Лорд командующий Грегор Гуд преклонил колено. Ваша светлость, произносит он, нет большей чести, чем служба вам в Королевской Гвардии. Вот и все. Вот и все. Ну и напоследок в этой серии мы можем запросить коронацию, чтобы Верховный Септон, точнее даже не Верховный Септон, а Штормовой Певец Валикс провел нам коронацию в Храме Бога. Надеюсь, он примет мою просьбу, чтобы я начал рассылать при приглашение Лордона. Конечно же, он примет. Король Эйгон, самый преданный и на набожный первый его имени. Как пожелает боги, я, штормовой певец Валикс, благословляю ваше желание быть коронованным в великом храме бога-боги, как королям андалов, Ройнеров и первых людей, правитель Семи королевств, защитник государства. Мы получим модификатор проведения грандиозного пира. Лорд Вардис, восточная пустыня, с сожалением сообщает вам, что он не может присутствовать на церемонии. Вот гадина. Ладно, это я тебе припомню. И ты тоже, и ты тоже. И как вас много решают отклонить мое приглашение? Вот вообще. Все почти. Даже великие лорды отказываются. Но это я вам еще припомню. Нам нужно раздать все вот эти вот титулы. Замок драконий врата. Давайте создадим нового сала везде. Кто у нас стал? Хейгон. Здесь тоже давайте замок «Королевские врата» тоже назначим кого-нибудь. Они все становятся командующими. То есть после их смерти эти владения перейдут к нам. Храм, храм поминовения. Что? Штормовой певец Дейнар. Ладно, хорошо, пускай будет. Что ж, проведем коронацию сейчас. Командующий золотыми плащами Пускай будет Эйнис Назначенным регентом Мы можем назначить Посмотрите, как все плохо к нам относятся Почему? Наверное, из-за недавнего завоевания Хотя, я не уверен Регентом У нас должна быть Весення Давайте, пожалуй, почетный титул Назначенный регент так, лучшая часть подготовки для праздника – определение того, что будет на столе в виде угощения. Нужно купить оленины, кабана и утку, специи, вино и пиво, мед и другие десерты, сыры и, возможно, даже лебедя или павлина. Я потрачу столько, чтобы удовлетворить голод каждого. Иначе, если мы будем первый вариант выбирать, там, где мы куча всего будет, будем тратить, то мы можем получить, например, черту характера жирный или что-нибудь такое. Мы можем расширить красный замок, что это нам дает. Зачем? Улучшение укрепления королевской гавани, расширить королевский флот. Я думаю, мы этим всем будем заниматься, но чуть попозже. Кстати, очень жаль, что у нас сейчас драконы не, не рожают детей, ну в смысле не, выкладывают, не откладывают яйца. Потому что они как бы должны это делать. У нас драконы должны... драконов должно становиться все больше и больше. Они у нас должны размножаться. Потому что нашим детям же тоже должны достаться драконы. Ладно. Я думаю, на этом можно сегодня закончить. Коронацию и все прочие интересные вещи мы осли... оставим на следующей серии. А пока что. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем до следующей серии. И всем пока.